Не будто я выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Никакой собеседницы Парашла залетевших отсюда Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не забуду. <spiders> Я, тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда. Не увижу. Прости меня, земля, что я тебя покину.